Привет! Сегодня буду говорить о том, что нас ждет в ближайшее время по биткоину. Но перед тем, как начнем, я бы хотел обратить твое внимание на то, что у нас появился сигнальный канал. Но подожди выключать это видео. В нашем сигнальном канале ты не увидишь каких-либо заоблачных иксов, потому что нормальный трейдинг он не дает возможности иксовать. Здесь имеется в виду трейдинг на долгосрочную перспективу и перспективу. С, с адекватной доходностью, потому что все происходит из расчета риска на депозит, естественно. А так как мы все хотим торговать продолжительное время и не торговать, если вы, конечно, хотите называться трейдерами и получать постоянную прибыль, а не ухватить куш и, возможно, снять его, возможно, не снять, и потом кричать во всеуслышание, что вот я такой хороший, я такой крутой трейдер, я взял там 10 иксов. Ближе к делу. В описании под этим видео ты найдешь ссылочку на наш сигнальный канал. Он расположен в Дискорде. Не в Телеграме, как у всех. Почему в Дискорде? Там есть видео отдельное, о котором я объясняю, почему это сделано. Может быть оно появится сейчас в подсказке. И этот канал, он будет абсолютно бесплатный на протяжении трех месяцев. За эти три месяца ты сможешь посмотреть, как это все у нас работает, как это все организовано. Поторговать, естественно, я рекомендую хотя бы Месяц торговать на месяц торговать на демо-счетах, потому что мы даем не только сигналы по криптовалютам, точнее мы их пока еще не даем, а начнем давать в течение месяца. Ну, максимально быстро сейчас стараемся это сделать. И сейчас в данный момент идут сигналы непосредственно по Форексу. Не спеши отметать Форекс. Я знаю, что у многих очень негативное мнение по поводу Форекса, но я настаиваю на том, чтобы ты попробовал это сделать. Демо счет, сигналы, действуешь по сигналам, ничего больше другого не придумываешь. Не понравится, не получится, уйдешь. Понравится, получится, начнешь зарабатывать, окей, перейдешь на платную основу спустя 3 месяца. Ничем не рискуешь абсолютно. Получилось отлично, не получилось, закрыл, забыл и на этом все. Если, тем более, ты смотришь это видео, я думаю, что тебя в первую очередь интересует, конечно же, заработок на рынке. Но криптовалютный рынок, это ведь тоже рынок. И рынок Форекса это ведь тоже рынок, правильно? Если есть рынок, значит на нем возможно спекулировать э, активами и зарабатывать на этом. Поэтому пере переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вся информация там дальше будет. Мы тебя этом ждем. Теперь вернемся к нашему старичку, нашему бенчмарку криптовалютного мира, он же биткоин. И я бы хотел обратить внимание на недельный масштаб, недель, недельный таймфрейм. Почему? Потому что мы о нем в нашем канале телеграма уже говорим не одну неделю и здесь есть очень важная и очень интересная вещь ну или же момент а именно это канал боллинджера да я знаю что сейчас наверняка большинство из вас те которые смотрят это видео скажут о том что пфф, опять это индикаторная торговля опять этот индикаторный анализ но я хочу сразу сказать несколько слов в свою защиту. Во-первых, друзья мои, канал Боллинджера это тот индикатор, который относится к классической теории теханализа. И мы непосредственно здесь пропагандируем классическую теорию теханализа, которая, в принципе, признана, ну, если не учитывать, не брать во внимание теорию Мандельброда, да, равноудаленных каналов. Но не суть. Канал Боллинджера. В чем его особенность? И я уверен, что если вы смотрите меня не первый раз, то вы слышали уже о том, что по правилам данного индикатора за пределами верхней границы, ну, либо нижней границы этого канала, вот она, да, я сейчас ее показываю, должно находиться или может находиться не более 4-5 свечей. 5 свечей это, в принципе, максимальное количество, которое находится за пределами верхней границы канала Боллинджера, после которой статистически цена должна откатиться вниз, и в идеале, естественно, прийти к средней медиане канала Боллинджера. Вот она вот находится. Так вот, что мы имеем на сегодняшний день. Напомню, это недельный масштаб, и в идеале, конечно же, именно канал Боллинджера рассматривать на недельном масштабе. Ну максимум там, точнее минимум на дневке, но недельный масштаб для этого как, как никогда когда хорошо подходит. Конечно проблема криптовалютного рынка в том, что он еще недостаточно долгое время существует, чтобы получать качественную недельную информацию, но тем не менее хотя бы биткоин дает возможность это делать. Давайте же теперь рассмотрим в чем здесь особенность и... Что отсюда можно подчеркнуть? Во-первых, мы имеем уже на этот момент, считаем, сколько свечей за пределами канала Боллинджера. 1, 2, 3, 4. И вот этот вот длинноногий дожик, он был пятым. А как мы с вами знаем, если брать еще сюда, учитывать теорию свечных паттернов, как строятся свечи, да, и если вы хотя бы немножечко об этом читали и знаете, то... Вы, наверное, в курсе, что длинноногие дожи – это такая формация, которая говорит о неопределенности рынка. Что это значит? Это значит то, что продавцы и покупатели в данный момент, между ними существует очень сильная борьба. Потому что цена закрытия и цена открытия остаются практически на одном уровне. Но при всем при этом в течение торговой недели, если мы рассматриваем сейчас недельный график, да, мы видим, что цена у нас проходила достаточно большую амплитуду, большой, большой объем. Она вот за, э, начиналась от э, 7900 и доходила практически до 900. Таким образом, мы можем говорить о том, что за эту неделю происходила достаточно существенная борьба между продавцами и покупателями. И в итоге, в итоге э, сказать о том, что перевес был на одной из какой-то... И какой-то сторон мы не можем, со стопроцентной уверенностью. Да, можем, можно говорить о том, что здесь покупатели, они как бы выдавили немножко продавцов, но давайте начнем опять с того, что цена закрытия и цена открытия практически совпадают. Таким образом, мы можем говорить о том, что существует как бы спор да, между продавцами и покупателями на этом этапе. Если здесь мы наблюдали постоянное наличие покупателя и он здесь во всю силу о себе заявлял, мы можем видеть большие объемы, да, мы можем видеть то, что здесь продавцов практически не пускали, вот эти вот степчики, которые здесь находились, это все ну как бы набранные были позы, да, набранный был объем, после которого покупатель в полной мере себя проявил и началось хорошее очень движение. Но вот здесь, после этого дожика, а это нам говорит о том, что пока что покупатель, возможно, закончился. И вот эта свеча, которая открылась сегодняшнюю неделю, понедельник, она нам говорит о том, что, а собственно, вот он и продавец начинает появляться. И естественно, так как еще пока э, начало дня, даже не середина, говорить о том, что вот так вот закроется эта свеча, ну нельзя. Нужно ждать закрытия дня полного, да. И тогда можно будет сказать, что в принципе, если будет закрываться вот таким образом, может быть еще и хуже, то что продавец все-таки здесь присутствует. Но обратите внимание еще на объемы. И объем здесь достаточно повышен. То есть он выше среднего. Э и мы получаем продающую свечу. Сейчас можно уже говорить о том, что начинают сюда наступать продавцы. И если нам сейчас соединять правила канала Боллинджера, который нам показывал, что дожик находился за пределами канала Боллинджера, и это был была пятая свеча, которая, собственно, является последней перед коррекцией, то... Мы, я думаю, что в ближайшее время будем наблюдать снижение как раз цены на биткоин. А вот вопрос, куда она может снизиться, это уже отдельная совсем тема. И мы можем видеть здесь, даже если подключать вертикальный объем, то что у нас большие очень объемы стоят именно на половиной тысяч. Конечно, в идеале, в идеале цене дойти до средней медианы канала Боллинджера. Это уже происходило не раз, я могу сейчас вам еще показать, как это было в, в прошлом, да, как это все происходило. вот Обратите внимание, идет восходящий рынок. Да, собственно, возможно, он сейчас, мы сейчас находимся как раз в нем. Раз, два, три, четыре, пять свечей за пределами канала Боллинджера, корректируемся до медианы канала Боллинджера, скорректировались, снова начали восходящее движение, скорректировались до медианы, снова начали восходящее движение, чуть-чуть не дотянули до медианы, понятно, пошли дальше. Ну и, и так далее. То есть вы можете представить, здесь вот это вот движение, которое было до 20 тысяч, да, сколько у нас здесь свечей? 1, 2, 3, 4. На, на пятой свече мы провалились вниз. Сейчас же у нас за пределами канала находится сколько, как я уже сказал, Ровно 5 свечей находилось. Сейчас 6, она уходит уже под канал. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю снижения или коррекцию. Теперь уже цены биткоина. До куда она будет происходить, я думаю, что можно будет смотреть в дальнейшем. 6,5, возможно это будет слишком слишком низко, может быть и нет. Пока еще об этом я говорить не могу. Если вы хотите оперативно реагировать на информацию, так как видео по аналитике биткоина выходит не каждый день, то, пожалуйста, приглашаю вас в наш канал Телеграма, где мы даем ежедневный технический анализ по основным криптовалютным парам. И вы сможете быть таким образом в курсе и оперативно реагировать на сложившуюся рыночную ситуацию. Ссылочка будет в описании. Если же перейти на более мелкий таймфрейм, то здесь мы видим, у меня здесь нарисован равноудаленный каналы, он же канал Мандельброда. И здесь у нас присутствует такая особенность, то что цена начинает выходить за его границу. Что в... Псевдо-научной теории этой теории Мандельброда говорит о том, что тренд заканчивается, да, то есть он ломается или корректируется, но ну, вы поняли, то есть восходящее движение переходит на нисходящее. Но опять-таки здесь на младших таймфреймах можно увидеть то, что повышенный объем на вот этих вот всех делах и мы видим, что покупатели пока выталкивают цену вверх все-таки, но еще пока цена остается все-таки за границами э, этих, э, этого параллельного канала. Сейчас остается только наблюдать, входить в рынок, я считаю, что немножечко поспешно, потому что пока ситуация не ясна, нужно дождаться более, яски... более точных подтверждений со стороны движения цены, для того, чтобы найти точку входа и понять, что здесь нужно будет делать в дальнейшем. На этом, друзья, у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Все ссылочки будут в описании под этим видео. И до новых встреч. Пока.